Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско, вы смотрите кулинарную пропаганду. Уже очень долгое время меня просили показать рецепт копченой курицы, а я все время отнекивался. Потому что процесс приготовления в моих условиях достаточно сложен. Там требуется сначала запекать, потом процесс запекания нужно сочетать с копчением. С огромным удовольствием хочу вам порекомендовать обалденный канал Маэстро Барбекю. Профессиональная съемка. Совершенно классный динамичный монтаж Рецепты такие, что вызывает желание немедленно бежать к огню с мясом Рецепты на мангале, на гриле, в тандыре И самое интересное, каждый из вас, кто подпишется и оставит комментарий под роликом Ссылка в описании на этот ролик Сможет участвовать в розыгрыше обалденного приза Камня для пиццы Вы сможете на этом камне готовить суперскую пиццу Хоть в своей духовке, хоть на мангале у ребят с канала свой магазин, в котором они как раз-таки торгуют грилями, мангалами и аксессуарами ко всем этим классным штукам. Красота же! Ой вот такая вот история у нас получилась. Вот так вот размаринчик положим. Перец. Oh Отличная закусочка для пива получится. В середине... Еще раз, для тех, кто в танке Для участия в розыгрыше вам нужно подписаться на канал Маэстро Барбекю И оставить любой комментарий под роликом, ссылка на который в описании Удачи! Моя самодельная коптильня на такие температуры просто не рассчитана Там требуется сначала запекать при 120 градусах, потом коптить при 110 Я решил приготовить курицу в веберовском смоке Маунтине По-моему, так он называется в нем температура дегулируется сложновато Тем не менее, я попробую, посмотрим, что получится. Но это курица, которую я вчера купил и засолил Желтая, потому что испанцы в лобазах своих продают, утверждая, что она вольного выписа и откармливается кукурузой. Рассола потребуется по весу столько же, сколько весит курица. Это соль поваренная, соль нитритная, сахар, черный перец и чеснок. Так, сюда отправляется поваренная соль, нитритная соль. Сахар черный перец надо смолоть, и выроссол его. Чеснок очистить и измельчить. Добиваемся полного растворения соли и сахара. Курицу отправляем в пакет и заливаем рассолом. Просаливаться она должна 16 часов при температуре плюс 2-4 плюс 4 градуса. И вот сегодня, уже почти 2 часа, я курицу из рассола достал и оставил на просушку. Надо раскочегарить стартер. Все, минут через пятнадцать угли раскочегарятся и продолжим. Эта чаша будет отсекать прямой жар углей, а к решетке присобачу щуп термометра. Таким образом, мне будет известна температура и чуть ниже курицы, и под самой крышкой этой коптильни. На нить у меня тоже термометр есть. Теперь курицу можно подвесить. В ТУ, по которому я готовлю, указано, что ее можно либо обвязать, либо подвесить на крюк, закрепленный за грудную часть. И теперь щуп термометра в самую толстую часть грудки. Крышку на место. Все, запекаем 1 час при температуре 120 градусов. Самое сложное – выдерживать температуру в этом агрегате. Пока подготовлюсь к копчению. Горщи щипы на фольгу. У меня пекан. Годится еще от деревьев лиственных ворот, любых практически. Там дуб, бук, ольха, груша, яблоня, что вам нравится. Пробить несколько отверстий. Готово. Все, ждем 1 час. Если эту штуку на горячий угли положить, то древесина начнет лить, но не загорится, потому что кислорода внутри этого пакетика мало. Удобная штука такой термометр. Сразу 4 термощупа можно использовать одновременно. Красота. Да, он китайский, да, с Алиэкспрессом. Да, сейчас все, по-моему, в Китае делают. Если не забуду, я ссылку в описании ролика оставлю. Все, час прошел, пора коптить. По тому же самому ТУ процесс копчения нужно проводить при температуре уже 110 градусов. То есть в данном случае процесс копчения совмещается с запеканием. Почему я говорю про совмещение? Ну, потому что в чистом виде копчение проходит при других температурах. Например, горячее копчение должно проходить при не выше температуры дентурации белка. То есть, в случае, если мы говорим про мясо, то температура горячего копчения это не выше 76 градусов. Если говорить про рыбу, у нее белок дентурируется при 35-40 градусах. Для рыбы, соответственно, горячее копчение это вот 40 градусов край. Если выше, это уже запекание с копчением. Коптим полтора часа сухим дымом. Час прошел, начинается последний этап – варка паром. Смотрите, какой цвет. Чаш нулевая воды, и теперь еще примерно полчаса при 110 градусах. Процесс термообработки у нас завершится, когда температура в самой толстой части грудки достигнет 78-80 градусов. Все, терминопроводка завершена. Теперь охлаждение тушки до 8 градусов и ниже. Не надо резать и пробовать копченые продукты сразу из коптильни. Это общее правило для всех продуктов копчения. Сейчас аромат дыма слишком сильный. Нужно дать время ему выведаться. Нужно дать время, чтобы все ароматы перераспределились вместе, чтобы они стали равномерными. Короче, охлаждаем. По крайней мере, до 8 градусов, ну, от 0 до 8 градусов, так вот храним. Завтра попробуем. Так, ну и пора пробовать. Начну я, начну я наверное, с грудки, с кусочком вот этой шкурки. Ну, даже если вот я отпробую грудку без шкурки, все равно аромат дыма присутствует. Он не сильный, он не чрезмерный, но он есть, он классный. Так, теперь со шкуркой. Со шкуркой, конечно, вкуснее, он ярче. Классно. М -м -м. Так, ну и покрылышку. Как видите, замечательный кусочек, сочный, ароматный. М -м -м. Классная курица горячего копчения. Прям супер. Возможно, тут, конечно, еще заслуга самой курицы, потому что вот это, это необычный бройлер, она сама по себе вкусна. Но вот этот вот способ ТУ я укажу, я сейчас не помню номер ТУ, взят он мной из справочника технологического производства. Я укажу номер ТУ, по которому готовилась эта курица. Прекрасно, просто прекрасно. Но, конечно, используя мой агрегат для копчения, это не очень просто. Тут вот поддержка температуры, она... Несколько напрягает Ну а в остальном можно готовить Это вкусно, здорово и классно Рекомендую Огромное спасибо за компанию За лайки, дизлайки, за репосты Всем пока